Привет. Так, я, короче, как всегда, забываю записать те вступления, но я решила сделать это заранее. В общем, всем привет! Подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, комментарии, пишите. Это помогать продвижению, бла-бла-бла, вся вот эта вот блогерская фигня. Короче, я уже несколько раз сказала, короче, я еду в другой город, наконец-то, и я на самом деле эмоционально, как это называется, короче, у меня эмоциональное выграние, чуть-чуть, так сказать, вы, наверное, заметили по количеству видео, которые выходят, ну, типа... Последнее видео вышло, вышло спустя две недели, вот, но а, сегодня, а еще из чего это происходит, потому что я открыла еще один рабочий день и в связи с этим у меня мало выходных, только вторник и суббота и так получается, что на вторник и субботу у меня всегда куча планов и за них я не особо как-то успеваю отдохнуть. Вот мне как-то так кажется. Но все в порядке. У меня в мае приезжает подружка. Я там возьму недельный отпуск, скорее всего, от работы. И у меня там еще каникулы наконец-то начнутся. я вообще очень-очень жду. Вот. А в чем суть? Я еду в другой город. Е. Это, конечно, ну, типа, два часа от Сиоа. Ансан называется. Вы стоп слышали? Это город, где много э, всяких... Как это называется? Ну, короче этнических корейцев со всего мира, вот так это вот будем говорить. То есть китайцы, русские, ру... точнее не русские, русскоговорящие, да, будем так это называть. Там... Ну, короче, все вот эти вот куриины. Почему я говорю все? Это не потому, что я плохо к ним отношусь, а просто каждый как это называется, При... При... вот, допустим, приезжающий из России или бывшего, ну, короче, из СНГ, они называются кореины, вот. А типа, те, которые, допустим, с Америки приезжают, они называются как-то там по-другому. Короче, типа, вот поэтому я говорю вот эти все, потому что они имеют разное название, короче, смотря откуда ты приехал. Суть в чем, этнические корейцы, по большей части, живут вот в Ансане. <связывая> я не знаю, что там делать, <связывая> вообще, ну, типа, как, как это называется, что там есть, но я посмотрела, там, типа, есть что-то прикольное, там есть парк, там есть прикольная кафешка, куда я хочу сходить с видом на морюшка, и там, типа, есть море, алло, я даже не знала, что оно там есть. Ну, короче, блин, прикольно. Но самое главное, это я еду к Наде, она туда переехала. И мы не виделись с февраля, по-моему, месяца. И вот, ну, то есть, типа мы созванивались, но это же другое. И я это воспринимаю как мини-путешествие. В общем, погнали. Надеюсь, будет интересно. Блин, пока я тут иду до да, ближайшего, вот он не упадет, надеюсь, за ограду у чьего-то дома. Короче, я иду до ближайшего Бургер Кинга, мне очень сильно захотелось поесть Бургер Кинг, и я такая поискала, где он есть, а оказалось, что, чтобы до него дойти, мне нужно идти 40 минут пешком. Ну, я, конечно, могу 10 минут на автобусе, но я, типа, хотела прогуляться, посмотреть, что за ансан, вот, что-то маленечко покажу, пока что я не слышу корейскую речь вообще, я слышу много русской речи, китайской речи, я не знаю, ну, просто какие-то всего мира, вот и первое, что я услышала, когда вышла из метро, это вот, ну, понятно, русскую речь. Второе, что я увидела и услышала, это маленьких, короче, пацанов, которые ехали на велики и матюгались по-русски, естественно. И я такая, блин, я как будто бы к себе домой попала, в Тюмени, к себе на КПД, так сказать. Ну, короче, подзапишу, покажу, let's go. Надеюсь, у меня получится дойти, и там все будет работать. А еще я как дура иду с айпадом. Но хорошо, что здесь никого нет. Когда-нибудь, я очень надеюсь, что это произойдет в 2023 у меня появится нормальный телефон. Вперед. В общем-то, я ходила, буждала, буждала, искала, собственно, бургер. И, наконец-то, я нашла. Я, короче, хотела поесть, вот именно мне захотелось поесть Бургер Кинг. Я шла по карте, шла-шла-шла, и там уже вроде бы до него дошла. И в итоге, типа, не поняла, не разобралась, где мне его найти. Это вообще прикол. В итоге зашла в ноу-бренд no бургер, но тоже было вкусно, даже дешевле, чем Бургер Кинг. Но суть в том, что когда я шла обратно, я нашла таки этот Бургер Кинг, а оказалось, что я его просто с другой стороны обошла. Это вообще прикол, конечно. И вот в этой части, где я была, там уже были корейцы одни, там не было других каких-то языков, но я, по крайней мере, не особо встречала. Вот. Потом, собственно, я обратно пешо пешочком пошла. Мне нужно было уже встретиться с Надей, вот, потому что она работала, я ждала ее, короче, с работы. Блин, вообще прикольно. Мне так понравилось. На самом деле в Ансане очень живописно, там очень много зелени, и там так мало людей по сравнению с Сеулом, и прям как-то так тихо, спокойно. И вот это то, что вы сейчас видите, это, прикиньте, в центре, ну, как бы, вот этого места, где я была, я не знаю, была ли я вообще в центре Ансана, но, по крайней мере, метро Ансан называется. И там было, представляете, вот этот огромный парк, то есть там гора была. И вот стоит просто гора, и на ней сделали парк. Прикольно. И потом я зашла вот на рыночек. На рынке, кстати, очень много китайской речи я слышала. Вот, что меня прям немножечко так удивило. Хотя, чего удивляться. Потом мы пошли, поехали кататься на великах, электровеликах. Хотели до моря доехать. Спойлер, ни хрена мы не доехали. Потому что уже поздно было. Поэтому как бы надо было уже возвращаться, наверное, мне так кажется. И, ну, в общем, не получилось у нас там доехать, хотя мы по пути проехали, наверное, нужно будет в следующий раз. Потом мы пошли в караоке, и уже в караоке там, ну, я вообще пела, конечно, корейские песни, как всегда, своего иммунция. Вот, если бы мой телефон записывал бы звук, наверное, мне не пришлось бы это записывать, но ладно, когда-нибудь эта проблема решится. Это вообще очень забавно, конечно, что я как будто бы блогер, но у меня... Не на что записывать. Вот. А iPad я оставила уже в тот момент у Нади. Короче, караоке прикол. Там из-за того, что много русскоговорящих, там коро короче караоке с, э, с возможностью петь через YouTube. В общем, мы включали русские песни типа "Фактор 2», вот это за тебя, колы, мадам, короче, руки вверх. Ну в общем, все по возрасту, по моему и по Надину, так сказать, по классике пошли. Вот. Но это было вообще очень, конечно, забавно. Вот, и, ну, мне понравилось, и я такая думаю, ну, все, можно, в принципе, удочку-то сворачивать, поехала домой, пока я ехала домой, а до Ансана и обратно 2 часа, короче, мне ехать, Пока я ехала домой, мне написала моя подружка испанка, и такая, Алинка, приезжай! Я посмотрела, это одна и та же ветка, и, короче, я доехала до вот этой станции, где она была, и где я была, и где, короче, мы тусовались. В общем, я встретилась с ее подружками. Вот вы здесь видите мою подружку испанку, вы ее уже видели у меня видео, ее подружку Ару и Элена еще. Значит, ее подружка, она тоже испанка, а Елена она мексиканка, но они все на испанском говорят, а я не отупляю. Хотя, мне кажется, я за время общения уже можно сказать приноровилась и походу почти понимаю что они там говорят вот но тусовка короче затянулась до пяти часов утра и ли... а мне извините меня 29 лет я вообще не в себе и в воскресенье то бишь сегодня мне еще нужно было работать в общем я пришла я легла спать пол шестого утра проснулась я в час и как-то я еще даже поработала нормально. Ну, я нормально так-то себя чувствую. Сейчас еще стрим запущу на Бусти, и вообще норм. Вот, и то, что вы сейчас в конце видите, это из одной соцсети. Вдруг кому-то будет интересно. В общем, в принципе, можете подписываться. В целом подписывайтесь на все соцсети. Там Телеграм, еще там что-то. И Бусти, кто хочет. И, и... А не... вот, не забудьте вообще-то на YouTube подписаться. Спасибо большое всем. И лайки поставить, было бы круто.